Ну, немножко хоть оторвитесь от своей русофобии. И что это Россия им что-то должна. Это что такое у них в голове-то творится? Я вот, честное слово, мы не понимаем, что у них в голове творится. Мы не понимаем, что у них в голове творится. И уж... Точно мы ничего Великобритании предоставлять не должны. Это нападение на двух российских граждан на территории Великобритании. Давайте совместно проводить расследование с полностью открытыми все данными, а не приводить какие-то абсолютно непонятные реляции относительно каких-то новичков, старичков, дурачков. Вы поймите, что эта терминология британских сериалов. Неужели вам самим не стыдно вот в такой аудитории, присутствие присутствии послов 150 государств, говорить про каких-то новичков, старичков, дурачков? Ну просто смешно. Мне, мне, мне вот обидно за британскую дипломатию. Вы посмотрите, чем Россия занимается. У нас совсем... Другие цели и задачи в мире. Ну немножко хоть оторвитесь от своей русофобии. Стыдно за тех людей, британцев, дипломатов, экспертов, с которыми очень многие десятилетия постоянно общаешься. Как мы все знаем... 4 марта в благополучном поиграде Лондона Солсбери подвергнуты нападению два человека, включая гражданку Российской Федерации Юлию Скайпаль. Из Великобритании поступают различные версии относительно того, как это было сделано. Причем акцент на том, что были применены какие-то химические средства, которые сами британцы почему-то называют каким-то новичком. Но сразу скажу, что ни одна из тех версий, которые мы уже услышали, не выдерживает никакой критики. И вот на таком, в общем-то, странном, непонятном фоне официальные лица Великобритании вдруг скоропалительно, без каких-либо доказательств, начинают истерично в чем-то обвинять Россию. И почему-то еще и требовать при этом от России каких-то объяснений. Еще раз повторю, это на территории Великобритании на российскую гражданку совершено нападение. И здесь элементарная логика подсказывает только два возможных варианта. Британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, ну скажем так, образно говоря, теракта на своей территории, либо они... Сами, напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, сорежиссировали нападение на российскую гражданку. Ну третьего просто не дано. У нас вызывает по меньшей мере большое удивление, что британские власти в нарушении элементарных цивилизованных норм межгосударственного общения не предоставляют российской стороне даже консульского доступа к явно попавшей в беду российской гражданке. Они ищут какие-то отговорки, но в то же время сами распространяют какие-то видеоматериалы якобы с места нахождения Скайполей. Честно скажу, все это только множит наши вопросы. Британцы не делятся с нами даже сведениями, получаемыми в результате их следственных действий. И вообще не отвечают ни на какие российские вопросы в отношении Юлии Скрипай. У нас нет никаких достоверных сведений относительно того, что и почему произошло с российской гражданкой за последние две недели. Вдумайтесь, все это происходит в 21 веке и в, казалось бы, цивилизованной стране. Понятно, что при таком раскладе требовать каких-то объяснений от российской страны, ну просто абсурдно. Россия в данной ситуации по определению никому ничего не должна и уж точно не может нести никакой ответственности за действие или бездействие британских властей на их собственной территории. Ну мы видим, что британские власти начинают все сильнее нервничать. Ну это в общем-то понятно. Время идет. Они сами загнали себя в тупик. На все большее число поступающих вопросов они в конечном итоге будут обязаны ответить. Отвечать ты мне чего? Ну, вот логика типа того, что мы вот тут сели в лужу, но в любом случае это вы во всем виноваты. И давайте в любом случае за все отвечайте. Такая логика. Может быть, и подошла бы для очередного британского или голливудского сериала, но в реальной жизни и уж точно в отношениях с Россией такое не сработает. Все более очевидным становится то, что нападение в Солсбери на Скриполей это, скорее всего, очередная груба сфальсифицированная, противоправная авантюра. Остается лишь раскрыть, кто за этим стоял и какие цели преследовал. Ясно лишь одно. Россия к этому абсолютно не причастна. Хотя бы по одной простой причине. Для России такая авантюра просто недопустима. Она по всем параметрам, нам невыгодно, но вот у Великобритании совсем другой послужной список-то. Достаточно хотя бы вспомнить, как совсем недавно бывший премьер-министр Тони Блэр открыто признал, что руководство страны и спецслужбы врали сами себе, врали британскому народу, ввергая его в кровавую противоправную авантюру в Ираке. Ну, признать-то он признал. Но при этом погибло несколько сотен тысяч ни в чем не повинных иракских граждан. Ведь за это никто не понес никакой ответственности. Остается теперь только догадываться, кто и с какой целью пытается сейчас ввергнуть Великобританию в очередную грязную и опять-таки заведомо проигрышную для Лондона авантюру уже против России? Неужели это какой-то гипноз под действием показанного несколько месяцев назад в Великобритании сериала Майкла Бассета «Ответный удар» в с еще тогда задействованным в этом фильме каким-то новичком. Ну, теперь давайте идем к еще более серьезной, более формальной стороне дела. От британских коллег прозвучала версия, что в рассматриваемом случае у них были применены боевые отравляющие вещества. Сразу возникает вопрос, а эти британские глашатаи, они вообще-то представляют, что такое боевое отравляющее вещество. Ведь любой уважающий себя эксперт вам скажет, что реальное применение боевого отравляющего вещества неминуемо ведет к многочисленным жертвам прямо на месте их применения. Ведь поступающим из Лондона репликам, сюжетом мы видим, что в Солсбери совсем другая картина. Если до сих пор достоверно не определен предмет расследования, а все факты преднамеренно скрываются, а реальные улики за это время могли уже вообще исчезнуть, как, кстати, это у них в Великобритании не раз случалось, то тогда вообще непонятно, о чем у них, у британцев, идет речь. И причем здесь какие-то обязательства по конвенции о запрещении химического оружия. Ну, пойдем дальше. 8 марта, как нам говорят, Великобритания обратилась в организацию по запрещению химического оружия. Ну и здесь сразу же провал со стороны Лондона. Великобритания отказалась сотрудничать с Россией. Хотя конвенция о запрещении химического оружия, предусматривает четкий механизм взаимодействия государств и снятие возникающих подозрений путем открытого обмена информацией и консультаций. Казалось бы, какой путь может быть конструктивнее, проще и логичнее? Направить официальный запрос нам, российской стороне, и получить официальный ответ в течение 10 дней, как это предусмотрено конвенцией. Однако такой вариант британцами сходу был отвергнут. Другими словами, всем было наглядно показано уже тогда, что на деле Лондон и не собирается что-то урегулировать, преследуя, наверное, какие-то совсем другие цели. Еще раз повторю, Конвенция о запрещении химического оружия предусматривает простой и понятный механизм двусторонних консультаций. Если стороны действительно стремятся к урегулированию возникших вопросов, то это наиболее приемлемая форма, как минимум, для начала диалога. Ну а если же такая цель урегулирования возникающих вопросов у одной из сторон не просматривается, тогда дело неизбежно заходит в тупик. Можно, конечно, вместо конструктивного экспертного диалога и поиска решений Выбегать на базарную площадь и визгливо покрикивать, что на тебя кто-то напал, что виновник в любом случае понятен, но он почему-то где-то там за три 9 земель. Но позвольте, коллеги, это уже не из области политики. Это больше похоже на очередной низкопробный триллер, которым нас с вами и без того в избытке снабжает кинебантограф. Для этого не нужно идти в дипломатию, ехать послами куда-то зачем весь этот сюрреализм переносить в реальную политику в реальные межгосударственные отношения это большой вопрос но в любом случае поощрять или даже отвечать за такие беспардонные действия казалось бы цивилизованного государства Россия точно не собирается но тем не менее, мы сделали еще один шаг навстречу. Мы предложили британской стороне провести совместное расследование, чтобы все-таки выявить виновных в инциденте в Солсбери. Для этого, естественно, мы запросили доступ ко всем материалам, расследуемого Скотланд-Ярдом, дела, без этого получить сколько-нибудь понятную картину реального происходящего просто невозможно. Ну и что же вы думаете? Вновь последовал отказ. Отказ, как и прежде, без объяснения причин. Пойдем дальше. Как нам стало известно, 19 марта эксперты техсекретариата Организации по запрещению химического оружия прибыли в Великобританию в связи с официальным приглашением госпожи Терезы Мэй провести независимый анализ результатов британского расследования инцидента в Солсбери. Вчера состоялось заседание Совета безопасности ООН с участием гендиректора Организации по запрещению химоружия Узюмжу. Но обсуждалась, как вы знаете, сирийская химия. Однако наши британские коллеги затронули и их химинцидент в Солдсбери. В целом атмосфера была более-менее нормальная. Заседание было закрытым, поэтому никто особо истерик никаких не закатывал. Видимо, ни на публику не хочется это делать. И у нас была возможность вновь задать элементарные вопросы как гендиректору Организации по запрещению химоружия, так и нашим британским коллегам. К сожалению, прозвучавшие ответы не были полновесными. По наиболее важным для нас вопросам, коллеги просто ушли от ответа. Мы ожидаем от Лондона и от Организации по запрещению химоружия официального, детального доклада в отношении всего происходящего по делу Скайпалей. Нам нужны полноформатные заключения с детальным подтверждением предусмотренной Организации по запрещению химоружия, основополагающей для любого дела процедуры последовательности действий при обеспечении сохранности вещественных доказательств. Это так называемая известная всем Chain of custody. Помимо этого, мы намерены прояснить в Организации по запрещению химоружия на основании какого пункта статьи 8 Конвенции сотрудничает техсекретариат и Великобритания. Обращаем внимание на то, что статья 8, в общем-то, посвящена в структуре организации по запрещению химоружия и распределению полномочий между ее органами. Кроме того, нельзя забывать, что в рамках конвенции по запрещению химоружия никакой анализ национальных расследований, как это запросила британская сторона, и секретариат проводить не вправе. Еще один исключительно важный момент. Наши британские коллеги, довели свое воспаленное сознание до того, что осмелились поставить под сомнение действенность самой организации по запрещению химоружия, наиболее авторитетной и эффективно функционирующей международной организации в области разоружения. Ведь давайте вспомним, при содействии... 17 авторитетных государств, членов Организации по запрещению химоружия, по непосредственному участию всего Евросоюза, под пристальным контролем Организации по запрещению химоружия, Российская Федерация успешно выполнила свою национальную программу уничтожения химоружия. Был полностью ликвидирован. Оставшиеся нам в наследство от Советского Союза – крупнейший в мире арсенал химического оружия. Это порядка 40 тысяч тонн. Данные по российским объявлениям были тщательно проверены и подтверждены многочисленными инспекционными группами Технического секретариата Организации по запрещению химоружия. 27 сентября прошлого года Организация по запрещению химоружия официально подтвердила, что Россия досрочно завершила уничтожение всех имеющихся у нее запасов химоружия. Этот вопрос для нас закрыт раз и навсегда. Нечистоплотные попытки британских политиков внести какую-то сумятицу в это благородное дело – ну, прямо скажем, не делают им чести. Лондону не удастся подвергнуть шельмованию или подорвать престиж организации по запрещению химоружия и конвенции по запрещению химоружия. Убеждены, что все 192 государства, вот все мы, полноформатные участники конвенции по запрещению химоружия, не позволим это сделать. Это было просто катастрофой. Не только для процесса хим уничтожения, но и для разоружения в целом. Столь неблаговидные потуги со стороны Лондона, конечно, наводят и на другие мысли. Если так пофантазировать, то можно себе представить, что все это могло быть срежиссировано из-за океана. Ведь ни для кого не секает. Что именно ближайший. Партнер Великобритании остается единственным государством, официально сохраняющим крупнейший в мире арсенал химического оружия. Естественно, поднимающиеся среди ответственных участников Конвенции критика их не устраивает. Они очень болезненно реагируют. Может быть, вся эта грязная возня вокруг Сулсбери этим и объясняется? Ну, конечно же, не хотелось бы здесь выстраивать какие-то конспирологические схемы. Мы этим точно заниматься не будем. Вместе с тем, набор наших вопросов к Великобритании растет и расширяется. Ни на один из них мы пока внятного ответа не получили. Нет ясности, повторю еще раз, по главному для нас вопросу. Что все-таки произошло на территории Великобритании с двумя российскими гражданами? Пока британские коллеги в своих показаниях очень сильно путаются. Уж слишком много у них нестыковок. В заключение хотел бы подчеркнуть, что мы очень внимательно отслеживаем развитие ситуации вокруг дела полей Мы фиксируем абсолютно все детали. Уверены, что со временем авторы и участники этой провокации в итоге, конечно же, понесут наказание. Ну и, может быть, в качестве последней моей ремарки другой немаловажный момент, который мы, естественно, заметили, который крайне важен для полноты вашего понимания. Хочу еще раз отдельно подчеркнуть. Россия никого, ни в чем не обвиняет. Просьба не передергивать в столицах то, что мы реально говорим. Да, в наших выступлениях прозвучали ссылки на химико-технологический потенциал Чехии, Швеции и некоторых других государств. Но только в качестве одного из примеров того, насколько высокоразвиты в мире научно-исследовательские работы, Насколько важно нам всем отслеживать потенциал просьбы никоим образом не расценивать это, это как какие-то претензии к каким-то нашим партнерам. Но это просто абсурдно. Еще раз подчеркну: Россия в данном контексте никого и ни в чем не обвиняет. У нас вообще нет такой манеры кого-то в чем-то беспочвенно обвинять. Ну, так что называется для затравки. Нашей с вами сегодняшней дискуссии. Ко мне, к брифингу, очень любезно присоединились мои коллеги из Министерства обороны, из Министерства промышленности и торговли. Поэтому у нас действительно с вами сегодня имеет шансы состояться очень глубокий и обстоятельный разговор, и абсолютно открытый. На такой жизнеутверждающей ноте мы с вами готовы перейти к дальнейшим дискуссиям. Я надеюсь, вы кое-что из наших суждений уже у себя Немножко в голове переварили. Если есть необходимость и потребность в дополнительных разъяснениях, мы перед вами готовы постараться ответить на ваши вопросы относительно происходящего. Прошу. Вам будет роздана памятная записка. Поэтому вот то, что я говорил в своем выступлении, то, что представил генерал Кигилов. Это, в общем-то, дополнение и развитие к тому, что вы получите в письменном виде прямо сейчас с переводом на английский язык. И кому это удобно, уже сможете со своими столицами пообщаться путем передачи нашей памятной записки. Я прошу прощения за то, что мы не смогли сделать перевод на французский. Испанский, арабский язык, естественно, китайский. В будущем будем более серьезно готовиться к таким мероприятиям. Мы уважаем абсолютно все языки наших партнеров и стараемся... Всегда по возможности говорить со всеми на их языке. В целом, то, что мы здесь вам сегодня рассказали, вряд ли для вас было новостью. Может быть, какие-то детальки мы чуть-чуть пошире смогли до вас донести, но ну, а так в принципе, вот я, честно говоря, сам когда готовился к нашей. Сегодня встречи я, естественно, опирался на то, что было уже сказано моим министром, на то, что было сказано уже нашими постоянными представителями при Организации по запрещению химоружия в ГААГе, нашим постоянным представителям при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. То есть это, в принципе, абсолютно взаимосвязанный процесс, как у вас у всех, я уверен, тоже он такой же отлаженной. Если у вас не будет сейчас вопросов, то по обычным дипломатическим каналам мы будем готовы со всеми с вами продолжить эти общения, потому что исключительно важно, чтобы у нас с вами не оставалось по столь серьезным темам никаких вопросов. Если мы действительно поисследуем цель разрешить существующие проблемы, то их нужно вскрывать, обсуждать и находить решения. Только так мы с вами сможем добиться позитива. К сожалению, пока с британской стороны мы такого не наблюдаем. Но я думаю, что пойдет время и наши британские коллеги, вернуться к своему высочайшему дипломатическому профессионализму и высочайшему экспертному уровню. У меня вот лично к Великобритании, к их дипломатам и их экспертам такое отношение. Честно говоря... В шоке от того, что приходилось слушать из уст так называемых их политик. Очень трудно таких людей называть политиками. Мне стыдно за то, что такие люди вещают из Лондона. И мне очень приятно, что наши очень близкие друзья в Словакии мне задают этот вопрос. Я не знаю, там к счастью или к сожалению, но Словакию назвали просто как часть Чехословакии. Потому что вот мы потом проверили по э, нашим данным, и э, в Чехословакии был высокий потенциал э, разработок, э, химико-технологических разработок. Еще раз повторяю, это ни в коем случае не говорит о том, что мы Чехословакию в чем-то обвиняем. Нет, это мы наоборот через позитив говорили. Мы говорили о высоком уровне химической промышленности Чехословакии. И вот как случайно по нашему недосмотру получилось, что не Чехия, не, не Чехия просто, а еще и Словакия была в этом ряду названа. Поэтому приносим вам извинения, что такая случайность была допущена, но еще раз повторяю, и против Чехии у нас ну, абсолютно никаких претензий нет. Мне очень приятно, что у нас есть возможность выслушать британскую сторону. Я думаю, что это очень полезно для всех, потому что это еще раз подтверждает, сколь далеки мы на данный момент в наших с вами оценках и подходах. Мы говорим о том, что на двух российских граждан на территории Великобритании совершено нападение. Предоставьте нам все данные по поводу этого. Ну, мы считаем террористического акта против российских граждан на территории Великобритании. Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то новичка, про какое-то нападение со стороны России на Великобританию. Еще раз повторю, двое российских граждан подвергнуты нападению на территории Великобритании. А что мы слышим из Лондона? Что это, оказывается, Россия напала на Великобританию. О, молодцы-то, а?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 Ну немножко хоть оторвитесь от своей русофобии, от своего какого-то, я не знаю, островного мышления, что ли. Я не хочу вас обидеть совсем. Я очень высокого мнения о байтанской дипломатии, поэтому мне просто стыдно за вас, когда все это слышишь. Мы многому учились у наших байтанских коллег, у экспертов. У вас высочайший уровень экспертизы. Давайте вместе все сядем, просто наши эксперты и ваши разберем, что у вас случилось. Зачем вы все это закрылись-то, в какую-то скорлупку залезли и говорите, показываете на нас пальцем и говорите, что мы во всем виноваты. Ну и что? А дальше-то что Мы на это точно не будем реагировать. Если можно, вот хотел еще Виктор Иванович Холстов, наверное, многим хорошо известный, человек, у которого очень многие десятилетия были связаны именно с программой уничтожения химического оружия. Поэтому давайте послушаем, что нам скажет Холстов Виктор Иванович. Потом э, обязательно вопрос. Э, вообще, конечно, параллели-то можно делать очень много. Конечно. И мы понимаем те оценки, которые звучат со стороны наших сербских товарищей, братьев. И, естественно, мы с вами полностью солидарны и как могли помогали, и будем с большими усилиями помогать. И здесь, конечно же... Вот так вот сейчас сказать, что Великобритания идет по той дорожке, по которой прошел Колин Пауэлл, который потом, кстати, я его очень высоко ценю и уважаю, я его лично знал, мы с ним общались, я в то время был в Соединенных Штатах, работал в посольстве, отвечал за военно-политические отношения с Соединенными Штатами и как профессионал я очень высоко ценю. И, конечно, это был именно шаг политика высокого уровня, когда он нашел в себе силы и признал свою ошибку. Вот, честно говоря, хотелось бы провести другую параллель. Вот хочется, чтобы и в Великобритании находилось побольше таких политиков, которые все-таки пытались бы Разобраться в реально происходящем, а потом уже делать какие-то скоропалительные выводы, чтобы в итоге не приходилось краснеть за ранее содеянное. Вот, наверное, такую бы я лучше провел э, параллель, потому что приклеивать какие-то ярлыки, ну, это легче всего, потому что наша эта задача другая, наша задача выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми государствами. И Великобритания, естественно, в их числе. И, наверное, было бы всем полезно, чтобы таких случаев в, нашей, в наших межгосударственных отношениях было как можно меньше. Чтобы мы с вами собирались на брифинге совсем по другим вопросам. Чтобы мы с вами обсуждали, как у нас продуктивно проходит взаимодействие в решении реальных проблем, а не каких-то вымышленных событий. Вот, наверное, так. Наверное, вот такая реакция. Но спасибо огромное нашим сербским товарищам, что вы э, вспомнили и э, те события, которые забывать никогда нельзя. НАТОвская бомбардировка Югославии – это черное пятно на межгосударственных отношениях. Вообще. Никому нельзя это забывать. Потому что, к сожалению, к сожалению, в свое время мир развивался таким образом, что такой бомбардировке, вот так вот по мановению каких-то пробирочек или палочек, могло быть подвергнуто любое государство. Но мы надеемся, что этот мир уже в прошлом, и сейчас уже ни у кого, не возникнет даже такого намерения. Да, вот подсказывает правильно Виктор Иванович Холстов. В центре Европы цивилизованные демократические государства, члены Европейского Союза применяют бомбы, начиненные ураном. Вот молодцы. Высочайшая степень проявления демократии, гуманизма, высшая степень европейских ценностей. Ну да, на эту тему можно долго говорить, нам есть что сказать. Но если вернемся все-таки к тематике нашего брифинга, если у кого-то есть еще вопросы, мы с удовольствием попробуем на них ответить. Если нет, то пожалуйста. Я уже этот вопрос в своей презентации обозначал. Могу лишь напомнить, что в рамках конвенции и в рамках э, организации по запрещению химического оружия нет возможностей дать такие оценки того, что произошло в Солсбе. В любом случае потребуются более глубокие экспертные оценки. И в любом случае для того, чтобы Россия могла сделать какие-то выводы, нам нужно провести собственное расследование. Такие, прямо скажем, неблаговидные намерения, как что-то где-то расследовать, никому не раскрыть факты, а потом представить результаты, как истина в последней инстанции, с нами не проходит. Мы знаем, как работали некоторые, как вы считаете, достоверные механизмы в Сирии. Это была полнейшая подставная деятельность. И это полностью подтверждено уже. Поэтому вот так вам сейчас сказать, что будет какие-то предприняты действия, кем-то из экспертов ОСХО что-то будет исследовано в Солсбее И Россия это... Воспримет за истину в последней инстанции мы точно не будем этого делать. Хотите расследовать мы готовы к совместному расследованию. Не хотите значит, это совсем другой вопрос. Меня несколько удивляет вот эта пропагандистская ваша фраза, что Франция полностью поддерживает. Ну, молодцы. Мы понимаем, что вас заставили так сделать. Зачем это здесь-то говорить? Ну, смешно просто даже выглядит. У вас-то во Франции никаких вообще данных по этому делу нет. какая то болезненное проявление солидарности в рамках НАТО или Евросоюза. Если вы нашли выступление нашего директора Департамента информации и печати, какие-то обвинения в адрес Швеции, то я готов извиниться перед вами. Потому что никаких обвинений в адрес Швеции с нашей стороны точно не было. Но то, что вы солидаризируетесь с Великобританией, ну, наверное, это хорошо. Друг другу надо помогать. Давайте все вместе солидаризируемся и начнем действительно экспертное расследование по этому поводу они а не какое-то непотребное использование слов еще раз повторю новичок, старичок, дурачок, их у нас в русском языке много. Я, честно говоря, вас лично мало знаю, поэтому не знаю, чем вы занимаетесь. Вот любому человеку, эксперту, который занимается вопросами контроля над вооружениями, который знаком с порядком выстраивания позиций, который знаком с тем, как ведутся международные переговоры, Понятно, что если ты хочешь чего-то добиться, то нужно сначала представить какие-то аргументы и совместно идти каким-то выводом. Если к тебе подходит представитель другого государства и тебя начинает в чем-то обвинять, не представляя никаких доказательств, ну, не просматривается скорое решение этой проблемы. Поэтому мне немножко непонятна постановка вашего вопроса. Я еще раз подчеркиваю, что Россия настойчиво и последовательно выступает за всестороннее расследование произошедшего в Солсбе. Мы готовы принять в этом самое активное участие. Если нам будут говорить, что там что-то кто-то где-то нашел, а вы во всем виноваты, ну, значит, никуда ничего двигаться не будет. Это ваши британские трудности, что вы так себя ведете. И мы на такую постановку вопроса реагировать просто не будем. Хотите расследование? Приглашайте нас Раскрывайте все данные, и мы вас уверяем, мы пойдем к истине. Вот и все. Все просто и понятно. Только так решаются серьезные межгосударственные проблемы. По-другому ничего не получится. Спасибо за выступление уважаемого представителя Соединенных Штатов. Мне, в общем-то, было бы очень интересно, какую бы оценку дали бы американские юристы вашему выступлению потому что я, ну, не знаю, вы, наверное, в Госдепартаменте работали, да? Мы с вами, наверное, не встречались, да, раньше? Ну, честно говоря, были времена, когда я знал всех в Госдепартаменте, меня все знали. Значит, слишком много времени с тех пор прошло. Но так, э, э, такими реляциями, Никто в Госдепартаменте не осмеливался мне <laughs> что-то представлять. Ну, наверное, у вас такое задание из Вашингтона. Так что каждый выполняет свою э, миссию. Что касается э, солидарности, мне бы хотелось бы, чтобы вы также э, выразили солидарность и сербскому народу. Вот хотелось бы, чтобы... Как-нибудь все-таки из уст Соединенных Штатов прозвучали слова солидарности с сербским народом, пострадавшим от натовских бомбардировок. Потому что то, что произошло сейчас в Солсберге, никому не понятно, что произошло. Вы, конечно, молодцы, что вы солидаризируетесь со своим союзником по НАТО. Со своим ближайшим в целом союзник Это достойно уважения Я без доли иронии об этом говорю Вы молодцы, это правильно Но давайте идти дальше Давайте расследуем реально произошедшее а Обвинения в адрес России Да и мы от вас их столько слышали Что, честно говоря, ну совершенно уже не волнует Поэтому хотим расследовать то, что произошло в Солсбери. Давайте расследовать. Вот это в этом и была бы солидарность. А так нам, еще раз повторю, не на что пока отвечать. Постановки вопроса пока нет. Должны быть открыты все данные того расследования, которое, я надеюсь, все-таки происходит в Солсбери. Начиная там вот камер, видеонаблюдение. Мы ведь живем в 21 веке. Великобритания, она одна из наиболее продвинутых в этом технологическом плане государств. У вас абсолютно все зафиксировано. Поделитесь, мы вам поможем с расследованием. А то вот, честно говоря, вот такой интересный момент, вот э, наш сербский товарищ правильно сказал, аналогии там провести. А вспомним, крушение малазийского Боинга. Вы что, не помните, что у вас появились данные обвинения в России, России в том, что она причастна к этой трагедии, до того, как Боинг упал на землю? Вы об этом забыли? Вам не стыдно? И что, у вас в Соединенных Штатах нет четко зафиксированных всех данных отнош... в отношении того, кто реально сбил «Боинг». Я понимаю, что вы скажете, что вы в госдепартаменте работаете, и вы к этому не имеете отношения. Ну, у вас же все записано абсолютно, у вас спутник там висел. У вас четко все зафиксировано, кто сбил «Малазийский Боинг». Что-то все вы как-то замолчали после этого. Расследование-то зашло в тупик, и Россию опять туда не пригласили. Еще раз повторяю, обвинили Россию до того, как «Боинг» упал. Это доподлинно подтверждено. А в Соединенных Штатах есть все данные относительно того, кто и как это сделал. Вы с кем-то поделились? С Малайзией поделились? Или с Нидерландами? Да, я понимаю. Спасибо большое. Ну, конечно, интересные вы вопросы задаете. Они не совсем по моему портфелю. Я занимаюсь вопросами контроля над вооружениями а вы задаете больше философские вопросы. И в целом, ну, наверное, в вашем вопросе и часть ответов-то и содержится. Но мы, вы, наверное, уже здесь наблюдали те оценки, которые давались на высоком политическом уровне в отношении этого инцидента. Поэтому не буду их здесь повторять, транслировать, чтобы меня как-то... Неправильно э, не поняли. Э, наша основная задача не э, задаваться вопросом, э, хотел ли кто-то этим инцидентом как-то больно ударить Россию. Мы, честно говоря, уже за последнее время очень привыкли к очень болезненным ударом в наш адрес со стороны наших коллег из Соединенных Штатов, из Великобритании. Вот сейчас даже Франция начинает такие проявлять непонятные телодвижения. Поэтому мы на них уже практически не реагируем. Мы говорим и думаем о другом. Как выстраивать новые межгосударственные отношения в новых, по сути, сильно изменившихся условиях, когда мир уже точно ушел от однополярности, когда ну, абсолютно понятно, что вес Соединенных Штатов, который он был в 90-х годах, когда практически все решалось в Вашингтоне, и возразить практически никто не то, чтобы не мог, но и не осмеливался даже. Да и у нас в руководстве страны и в руководстве у меня в Министерстве иностранных дел стояли люди, которые и мысли-то не допускали что-то сделать наперекор тому, что говорят в Госдепартаменте. Хорошо это или плохо, это каждому решать, но эти времена ушли безвозвратно. Нам с вами нужно выстраивать наши межгосударственные отношения, уже исходя из реальности того, что мы имеем сейчас, в 2018 году, а не опираться на какие-то схемы прежние, отработанные Колином Паулом, Тони Блэром, и потом за которые им приходилось публично извиняться. Ну вот, честно говоря, вот если так повести мою личную оценку того, что могло произойти, тех причин, которые могли быть в основе произошедшего в Солсбери, ну, наверное, это какие-то заранее спланированные акции против России, которые просто, наверное, не смогли этот маховик остановить, и вот оно случайно где-то как-то проявилось. И я хотел бы надеяться на то, что э, все-таки разум возобладает э, в Лондоне, и можно даже не признавать, что совершили ошибку. Нам этого даже не надо. Просто давайте взаимодействовать в решении тех проблем, которые возникают. Наверное, наверное так. Мы не будем требовать от вас ни извинений, ничего. Да просто спокойненько. Давайте взаимодействовать. Есть проблема? Давайте решать. Если у вас нет проблемы, ну спокойненько так ее и закрывайте. Люди страдают. Вот в чем проблема основная. Двое российских граждан пострадали на территории Великобритании. И вот у нас есть большие сомнения, что кто-то за это ответит. И не первый это случай. Проводя аналогии, мы можем вспомнить про Бориса Березовского, который попросил президента Путина, чтобы тот дал ему возможность вернуться на родину. И вот так случайно вдруг Борис Березовский покончил самоубийством в Лондоне. Вот случайно. Ну, произошло так. Вот понимаете, вот какие случайности у наших британских коллег постоянно происходят. Это не единичный случай. Это уже такая тенденция, которая всех нас может, конечно, привести к конспирологии. Ну вот хотелось бы, чтобы таких случайностей-то не было. А случаются они, ну давайте их расследуем, если хотите. Если вы цивилизованное государство, откройте все данные и давайте вместе расследовать. Глупо обвинять Россию. Россия точно перед вами отвечать не будет. С вниманием относимся. У каждого своя позиция, правильно? Слава Богу, что у нас здесь не затронут конфликт между Северной и Южной Кореей. А то бы мы бы еще бы часа бы на три, на четыре могли бы. Нет, я отнюдь не с какой-то издевкой. Нет, нет. Каждая позиция государства, правильно. Если это позиция государства, ее нужно заявлять. Поэтому конфликт Боснии и Герцеговины, конечно же, мы сюда не будем привлекать. Ну если, э, да, мы уже все сроки, которые <смех> временные рамки, которые были нам отведены, уже э, вышли за них. Поэтому хотелось бы вас всех поблагодарить еще раз. Спасибо огромное за то, что вы пришли. Спасибо огромное за то, что вы столь активно поучаствовали. И э, хотелось бы выразить надежду, что мы смогли хоть чем-то, вот нашим сегодняшним брифингом, помочь нашим британским коллегам в хотя бы нахождении путей взаимодействия. Я не могу сказать, что мы чем-то сейчас помогли вам вследствие. следствии. Вот, конечно, это ваше дело, как его вести. Но так как пострадали российские граждане, то мы будем требовать того, чтобы нам раскрыли все данные. Спасибо огромное.